Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Ну что ж, приобрел еще 28 коробок. То есть сегодня, получается, точно будет премиум машина, либо 8 ну или 9 уровня. 9 у нас там одна. Ну, конечно, самое желанное в этом году, это у нас китайский тяжелый танк с новой механикой реактивных ускорителей. Ну, а тут уж что выпадет, то выпадет. Да? 22 коробки до гарантированного танка мне осталось открыть, то есть в любом случае... Ну, это хорошо, да, что сделали. По-моему, когда первый Новый год был, то такого не было. Ну, это, в принципе, правильно. Короче, давайте открывать. 250 голды, день премиум аккаунта. В общем, где моя машина? Осталось 21 коробка. смотришь, некоторые комментарии пишут. Там, блин, даже вот, да, вот, под другими видео-то... О, синяя. Ну, ну... <смех> Блин, стиль на коня Ну, кстати, у меня конь есть Точнее, скоро будет У меня пока что... Да, обычный конь Скоро будет супер конь Так что стиль пригодится Ну, единственный, да, он такой какой-то футуристический Так, рассматривать мы не будем Короче, продолжим открывать Хочется увидеть уже премиум машину Ну, 3D стиль это как такая, да, мелочь, но приятно 500 голды. О! Мелкоуровневый прем 4 уровня. Да ну, вот, кстати, не надо их продавать, да, и, возможно, бац в следующем году, если будут опять те же самые машины, то есть при выпадении мы получаем компенсацию в золоте. А я, блин, все эти мелкоуровневые, которые и в том году были, все попродавал. Ну, хотя, возможно. Так, что? А, все, эти коробки закончились, да, это у нас были новогодние. Из новогодних ничего не выпало. Так, 15 штук до гаран гарантированной машины. 700 О, Вот это пожирнее. 750 голды. Ну, золото. 750 золота. День танкового. Блин, ни разу еще не выпало больше. Один. -дай дайте три. О, синий. Ну. Неужели машина? <с> Даже не пришлось ждать гарантированную. Мне сейчас единственное интересно посмотреть, посчитать, сколько... Да, у меня коробок, я сейчас открою, сколько останется до гарантированного. Так, это, по-моему, американец. А, нет, девятка. Девятый уровень, вот этот светляк, как его вот там, Чармли. Ну, про этот танк, я думаю, уже все все знают. Рассматривать смысла не будем. Ну, и не сказать, что я прям так сильно этот танк хотел, но... Раз есть, поиграю, да, что, премиум девятка у него, может там коэффициент заработка кредитов, наверное, побольше, чем у восьмерок. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Так, сейчас посмотреть, сколько гарантированного гарантированно мне будет после того, как я все коробки открою. А то чем черт не шутит, да, останется, если меньше 28. Скажешь, ну-ка, ну-ка, я еще 28 куплю, хочу еще одну премиум машину. Да, вот, вот прям как вот... С по заказу вот это все происходит, как. Да, гарантированно осталось 46. То есть я 14 открою. Ну да. Ну, ладно, короче, давайте открывать. В конце уже там разберемся. Да, кстати, 14. Ну, теперь уже 13 коробок осталось. Шанс-то есть еще что-то вытащить. 3 дня премии, 250 голды. Вот это 250 голды, конечно, да, гарантированно. Это очень полезно. Я не знаю, почему до сих пор в кораблях, ну, наверное, и не сделают. Почему-то не хотят. Да, вот, гарантированно вот эту награду. Ну, там еще синие что-то. Ну. Не, я думаю, коробки мне больше покупать не придется. Что на этот раз? Ну, дайте китайцам. Нет, вот это теперь, по-моему, американец. Там видно было по очертаниям башни. Или... А, не, АМБТ вроде. Да, вторые 28 коробок оказались для меня гораздо везуче. Я рассчитывал получить одну премиум машину, вот эту гарантированную. А тут просто две машины без всяких гарантий, да. Еще 9 коробок осталось. Интересно, бабки пляшут, блин. А то вот некоторые, да, тоже комментарии пишут. А, ты там что-нибудь не в то время коробки купил, да, не такой танец с бубном исполнил, поэтому тебе там что-то не выпало. Я думаю, это так не работает. Там, он процент всегда на каждую коробку одинаковый. Просто тут уже вопрос, повезло, не повезло. Ты можешь 100 коробок открыть. Ну ладно, сейчас есть гарантированный, короче, 50 открыть, и тебе только с 50 упадет, А можешь вот так вот. И это не связано, да, со временем, когда ты их покупал, или на, на каком сервере ты их открываешь, и так далее, и тому подобное. Так, это мелкоуровневый прем, третий уровень. Осталось 5 коробок. Что-то как-то... Да, вот стили неохотно падают. То есть вот я в прошлый раз открыл 28, мне там один стиль какой-то упал, по-моему. И вот сейчас тоже только один стиль. В стиле могли бы делать процент немного повыше, да? Так, еще мелкоуровневый прем, пятый. ПЗ, КПФВ, КВ-1. Осталось три коробки. Ну, что-то в этот раз прям, мне кажется, очень удачно. Я коробки пооткрывал. 250. День. Према. Ну и осталась одна коробка. Ну что, будет синий свет? Бог любит Троицу. А, блин, уже и так три раза было. Все равно синий, ну? Ну. Что там? Стиль. Стиль на Минотавру. Ну, или как проще, да, сказать Минотавр. Ну что ж, с 3D стилем играть, в принципе, гораздо приятнее, да, чем без 3D стиля, тем более, когда он, стиль, выглядит неплохо. Ну что ж, если подвести итог... Блин, а вот тут надо было сбрасывать после прошлого открытия или нет? Или тут теперь все вместе будет отображаться? Ну да, все вместе. То есть 56 коробок в общей сложности я открыл. 6 танков у меня выпало. Одна девятка, одна восьмерка, одна пятерка, четверка, тройка, двойка. Два, три, 4, 5, 6. Да только семерки нет. Ну семерка коробок, по-моему, там не завезли. А, не, семерки и шестерки. Да, то так шло бы. Все. по порядку. Так, 3 3D стили в общей сложности. На арту, на супер и на минотавра. Ну. Код как-то я не скажу, что это какая-то награда. 44 дня премиум аккаунта, 17,5 тысяч золота, 4, 4 миллиона 300 тысяч кредитов. То есть, ну, годовой запас золота, конечно, не сказать, что обеспечен. Не так-то и много. Ну, да, теперь думаю, хотел я до этого покупать 80 коробок, ну что-то вот прям так не захотел. Ну, у меня, в принципе, такой план был Два раза по 28 купить И вытащить себе гарантированно один прем То есть я получил даже больше, чем надеялся Получил девятку и получил восьмерку Но единственное, нету китайца Жалко, да? У прокачиваемых китайцев с этой механикой Убрали фугасницу А у премов фугасницы есть Поэтому он как-то выглядит немного в этом плане Интересней Ну, в общем... На этом, наверное, с коробками можно завязывать. Да? Там 41 гарантированно, чтобы еще вытащить что-то. Мне, мне, в принципе, и этого достаточно. У меня вот было 5 премов 8 уровня. Теперь 6 и плюс еще одна девятка. То есть на чем фармить кредиты у меня более чем достаточно. Да? Врубил он этот, как он называется, личный резерв на кредиты. Плюс вот тут забой даже не очень плохой, там, по 100 тысяч зарабатывается гарантированно, блин. А, за хорошие бои за 200 тысяч улетает. То есть, он уже 22 с лишним миллионом, по почти 23 насобирал. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.